Приветствую вас, друзья, с вами Лотникова Екатерина и корпорация ЗУС. Я являюсь лидером корпорации ЗУС, а наша команда является одной из самых быстро растущих команд России. Именно поэтому меня, как представителя корпорации, пригласили сегодня на торжественное открытие нового завода компании Reflame в Ногинске. Это самый крупный завод в Reflame, самый крупный завод в Европе. Это было грандиозное мероприятие, но я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели уникальное интервью. Уникальное трехминутное видео, которое сняла я. Интервью я взяла у генерального директора компании Арифей Магнуса Брэнстрон. Задала ему очень важные, животрепещущие вопросы. Смотрим. Спасибо. Магнус, здравствуйте. Меня здравствуйте. зовут Лотникова Екатерина, я сапфировый директор компании «Арифлейм». Очень приятно. Команда наша называется корпорация ЗУС, и я хотела бы от лица нашей команды задать вам вопрос. Хорошо. Что бы вы пожелали лидерам компании «Арифлейм»? Понятно, чтобы завод заработал полную мощь. Мы должны консультанты, нас должно быть много, мы должны хорошо э, поработать. Вот что бы вы хотели нам пожелать? Я лидерам? хотел бы пожелать, что... Э лидеры, вся лет эта возможность, которая сейчас есть, можно смотреть на трудности, которые очевидны для всех. И трудности есть, и трудности были, и трудности будут. Но в особенно ситуация, которая сейчас является, очень много людей вокруг России, они не получают понимания зарплаты, они даже, может быть, даже подряют работу. Мы компания для них, мы хотим быть партнером для них. Поэтому более важно, что мы, Рассказываем, почему Арифлейн стабильный, надежный, предсказуемый партнер для людей России. И если мы так говорим, если мы показываем наши продукты, наши возможности, я уверен на успех. Но сейчас это возможность, самое главное для нас. Это несмотря на трудности, для всех. Самое главное рассмотреть на те возможности, которые в данном момент есть. Магнус, наша команда работает в основном в интернете на да? 99 Супер. Да, очень да. Рад. да, скажите, пожалуйста, вот вы как представитель генеральной mm -hmm. компании, скажите, пожалуйста, видите ли вы будущее за интернетом? Да, уверен. Это, это, это, это не вопрос даже. Единственный вопрос, который есть, это как мы будем развиваться в интернете. И это никто не имеет полный ответ. И поэтому нам надо шаг за шагом. Маленький ребенок не знает, как бегать, до того, чтобы он знает, как идти. И поэтому нам надо шаг за шагом идти. Я чувствую сейчас и в России, и в мире более-более уверенность, что будущее для нас это в интернете. Потому что что требуют все сейчас, но у каждого компании есть сайт. Это ничего нового, это ничего уникального. Что, э, уникально – это как получать внимание на свой сайт. У нас есть почти миллион консультантов в России, которые действительно привлекают людей и привлекают на сайт. Поэтому я уверен, что интернет, социальные медиа, социальные структуры – это ответ на будущие вопросы. Тем более, наверное, вы поддержите как бы нашу идею о том, что интернет открывает границы еще для международного спонсирования. Почно. То есть стираются границы да. территориальные, это открывает перед консультантами да. и лидерами еще больше возможностей. Да. Спасибо вам большое, Магнус, за вашу интервью. Спасибо а вам. Спасибо Счастливо и удачи вам. Обязательно. Спасибо. Ну как, впечатляет? Вы услышали, что Магнус сказал «будущее за интернет». Это сказал генеральный директор компании «Арифлейм» Мира. Но мне не удалось с Магнусом пообщаться еще больше. Я не смогла ему сказать, что мы, и я, в том числе, в лице корпорации, в лице нашей команды, знаем, как можно работать в интернете. И у нас этому есть подтверждение. За год работы нашего проекта у нас более полутора тысяч новых званий, то есть более полутора тысяч людей стали зарабатывать разные уровни дохода от 100 до 4 тысяч долларов. И это с полного нуля. Мы, корпорация ЗУС, мы можем вас научить этому. При первой же возможности я расскажу об этом Магнусу, о том, что мы знаем, но пока я хочу вас пригласить в нашу команду. Если вы рассматриваете возможности заработка, я предлагаю вам зарабатывать в интернет вместе с нашей командой. Если вы рассматриваете возможность присоединиться к Reflame, я приглашаю вас присоединиться вместе с нами, вместе с нашей командой, компанией Reflame. Если вы ранее были зарегистрированы в Арифлейм, пробовали работать, что-то у вас не сложилось, если у вас сейчас терминирован номер, то я вас призываю забыть все, что вы знали, всему, чему вас раньше учили, и приглашаю вас в корпорацию ЗУ. Мы работаем только в интернет. И мы вас научим, как это делать правильно. А с вами была Лотникова Екатерина. Корпорация здоровых, успешных и свободных. Мы ждем тебя.